Каждому хочется сделать свой день рождения веселым и запоминающимся, будь то юбилей или обычная дата. Казанский университет – одно из старейших учебных заведений России, который тоже празднует свои дни рождения. 17 ноября ему исполняется 212 лет. В честь праздника пройдет ряд мероприятий для студентов, преподавателей и сотрудников Казанского университета. 18 ноября в музее истории КФУ состоится праздничный концерт хоровой музыки «От сердца к сердцу». А с 19 ноября в университете стартуют бесплатные экскурсии для всех желающих. За время экскурсии КФУ «История будущего» гости узнают, каким был старейший вуз страны 200 лет назад и чем он живет сегодня. Участники вместе с экскурсоводами побывают в современных научно-технических лабораториях, исторических залах, институтах и музеях университета. Ярким событием станет праздничный концерт в Большом зале Уникса, в котором примут участие ректор университета Альшат Гафуров, почетные гости, творческие коллективы различных вузов Казани и России. Тяжело, конечно, удивить Концертную программы после 610-летий, когда мы праздновали на нефти арене. Но каждый год номера творческих всегда новые. Студенты на сцене новые, с новыми а, амбициями, с новыми желаниями. Поэтому будем удивлять творчеством, профессионализмом и большим количеством коллективов, которые а, будут выступать на профессиональном уровне. Как и на любом дне рождения, принято дарить подарки. Со своим творческим сюрпризом на сцене выступят Дагестанский государственный и Уральский федеральный университет. Ожидает концерт Тесный опыт, потому что в этом мы привлекаем участие в концертной программы не только студенчественные и профессорско-преподавательский состав, заместители директоров пустотельной работе, также самих проректоров и администрации вуза. Поэтому на сцене будут предстать талантами не только студенты, но и весь университет. Грандиозное событие состоится совсем скоро. Присоединяйся. И ты к празднованию дня рождения своего любимого университета. А по традиции наш телеканал будет вести прямую трансляцию этого события. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.